При раскадровке движущегося объекта, то есть движущегося человека или человека, который находится в динамике, мы должны руководствоваться приблизительно теми же правилами. Значит, что нам нужно учитывать? Для нас очень важно, чтобы наш движущийся объект находился, скажем так, лицом к нам. Значит, то есть нам важно видеть оба глаза человека и располагать камеру таким образом, чтобы мы видели лицо человека. Ни в коем случае мы не снимаем человека со спины и стараемся не снимать человека в профиль. То есть нам нужно видеть оба глаза человека. Для того, чтобы осуществить эту съемку, нам необходимо сделать одну очень важную вещь. И эту вещь мы должны, об этом мы должны думать постоянно, когда мы находимся на съемках. Потому что мы действительно всегда, когда мы будем снимать людей, а мы снимаем в основном людей, мы должны будем думать о том, как снять человека таким образом, чтобы большинство времени, проведенного вот в кадре, человек находился лицом в кадре. А для этого нужно сделать следующее. Нужно представить себе, предусмотреть, предугадать траекторию движения человека. На самом деле это несложно. Для того, чтобы предугадать, предусмотреть, предвидеть траекторию движения человека, достаточно присмотреться, как ведет себя наш объект, какие движения он делает, куда он движется. У нас есть, есть всегда дорожки, тропинки, человек совершает какое-то действие, человек, может быть, общается с кем-то. Нам достаточно небольшое время понаблюдать за этим человеком и посмотреть, как все-таки он действует, как куда направлено вот, куда его посыл направлен, куда направлено его лицо и занять такую позицию, чтобы мы могли снимать этого человека, видя его лицо. Причем здесь мы тоже вспоминаем первый урок, нам не обязательно и вообще не важно становиться так, чтобы мы видели анфас человека. Нам немножко нужно становиться сбоку, то есть опять-таки сохраняются те же правила, чтобы у нас человек немножко, немножко смотрел в сторону, чтобы у нас было пространство э, перед э, его лицом, чтобы над головой немного было пространство, и чтобы было немного пространства сзади. Но мы всегда должны стараться разместить человека также в одной трети кадра и позволяя ему совершать свое действие, оставляя ему впереди воздух, впереди пространство, чтобы у него была возможность вот, как бы, в кадре совершать это действие.